Я прекрасный специалист в своем теле. я эксперт в этом, мои услуги несут ценность для общества, мои клиенты полностью удовлетворены и благодарны. Я очень-очень хорошая, я притягательная для клиентов, я делаю свою работу очень хорошо. Каждый день меняет мою жизнь к лучшему. Я открываюсь потоку бесконечного изобилия. Я очищаюсь от блоков и мифов по денег. В моем внутреннем мире спокойствие и любовь к людям. Я очищаюсь от энергии сомнений. Я очищаюсь от блоков в энергии знаний. Я очищаюсь от энергии пренебрежения собой. У меня всегда есть идеи, как заработать деньги. Я всегда зарабатываю больше, чем трачу. Моя финансовая ситуация улучшается день за днем. Я люблю получать благодарность и подарки от клиентов. Я прекрасно себя чувствую, когда мои клиенты остаются довольны. Я люблю видеть, как благодаря приходу клиентов ко мне мой банковский счет растет. Всем моим клиентам нравится моя работа, и они с радостью оплачивают мой труд. Я наполняюсь вибрациями изобилия. Я устраняю свои блоки изобилия, и сейчас во мне пробуждается страсть к жизни. Когда я просыпаюсь утром, я чувствую желание преуспевать в карьере. И я замечаю все возможности и принимаю новые идеи привлечения клиентов. И я готова к внезапным порывам творчества. Я начинаю жить в состоянии баланса, труда и отдыха. Я чувствую, сколько энергии надо вложить в свою карьеру, чтобы она была успешной. Я чувствую, когда надо отложить дела, чтобы уделить время своей семье, друзьям и своему отдыху. Я живу гармоничной жизнью. Сейчас я изменяю к лучшему свое отношение к деньгам. У меня всегда есть деньги на моих счетах, как в рублях, так и в другой валюте. Я с удовольствием ем сама и кормлю свою семью, своих близких людей хорошей едой. Я покупаю себе все приятные для меня вещи и позволяю себе отдых в других странах. Моя жизнь наполняется приятными неожиданностями. Деньги часто приходят ко мне внезапно и непредсказуемо, и всегда приносят радость. Я являюсь магнитом положительных перемен с клиентами, и я вдохновляю других своим успехом и финансовыми возможностями. «Я хороший человек. Люди любят и уважают меня. Я мастер своего дела. Люди ценят мой труд. Я люблю свою работу. Людям нравится то, что я делаю. И это чудесно. Я с радостью встречаю каждого клиента. И люди с радостью идут ко мне. Через свой труд я направляю свою энергию другим людям» и моя энергия возвращается ко мне финансовым благополучием. Я с радостью оплачиваю людям их труд. Я благодарю за деньги, которые приходят ко мне, чтобы оплатить труд других людей. Я заряжаю деньги любовью и благодарностью и отпускаю их в мир. И мир возвращает мне их приумноженными. Каждая купюра, которую я даю, оплатив свой комфорт, еду и все необходимое мне в жизни, приходит через моих клиентов назад, в двойном размере. Каждый клиент, приходящий ко мне, становится богаче, здоровее и счастливее. Деньги – это всего лишь энергия. И это чудесно. Деньги бумажные, железные, электронные – это всего лишь энергия. А энергии легко управлять, дав ей свободно течь. Я очищаю денежную энергию солнечным светом. Я представляю, что я солнце и свечусь. Я прижимаю деньги к груди или просто касаюсь их и наполняю их светом. И мысленно повторяю «Я люблю тебя» обращаясь к каждой культуре, к каждой монете. Я думаю о моем бизнесе, о моей работе и также мысленно повторяю «Я люблю тебя», посылая любовь своему труду и каждому человеку. Я вижу внутренним взором, как обнимаю каждого клиента, приходящего ко мне, и дарю ему подарок. Это то, что обрадует этого человека и сделает его счастливее. Я вижу, что каждый человек, обратившийся ко мне за моими услугами, приводит ко мне других людей, с восторгом рассказывая обо мне. В мире миллиарды людей. И поэтому у меня всегда есть клиенты. А вместе с ними у меня всегда есть деньги. Я вижу, как деньги, купюра за купюрой, Поступают ко мне на карту Я вижу, как деньги Купюры за купюрой Поступают ко мне на счета Я с радостью беру деньги в руки И покупаю то, что мне необходимо Становясь при этом клиентом Для кого-то другого И делая его счастливее Иметь деньги чудесно Давать другим людям тоже чудесно так как они вернутся обратно, я отдаю с благодарностью, что они есть. С сегодняшнего дня я прилагаю реальные усилия для повышения уровня моих доходов. Я достойна многого. Я радуюсь своим маленьким и большим успехам. Я благодарю за любой свой успех. Я действую сейчас более эффективно, чем в прошлом. Я уверена в своем успехе. Это прекрасно быть богатым и успешным человеком здесь и сейчас. Я радуюсь своей жизни и замечаю, что с каждым днем она становится все обеспеченнее. Я с радостью, любовью и благодарностью получаю деньги за свой труд от клиентов. Я с радостью, любовью и благодарностью получаю подарки от людей. Я с радостью и любовью и благодарностью считаю свои деньги. Я с радостью, любовью и благодарностью расплачиваюсь с другими людьми. И я с радостью, любовью и благодарностью смотрю на свои счета в банке. И с каждым днем мои доходы растут. Денежная энергия неиссякаема. Я чувствую радость, когда получаю деньги от клиентов. И я испытываю радость, когда могу заплатить за свой комфорт. Чем больше денег я отдаю, тем больше денег ко мне приходит. Везде, где я чувствую страх, что клиентов мало, я удаляю это во всех пространствах и во всех измерениях.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 и люди с радостью идут ко мне. Я прекрасно себя чувствую, когда мои клиенты остаются довольны. И моя финансовая ситуация улучшается день за днем. Я люблю получать благодарность и подарки от клиентов. Я люблю видеть, как благодаря приходу клиентов ко мне мой банковский счет растет. Всем моим клиентам нравится моя работа. И они с радостью оплачивают мой труд. Каждый день приносит мне радость от мысли, что мой труд, мои услуги необходимы в этом мире. Что все гармонично. И понимая это, я освобождаюсь от ожидания клиентов. Я расслабляюсь и принимаю с радостью и благодарностью каждого клиента, приходящего в мою жизнь. Я радуюсь каждому клиенту, приходящему ко мне. Я радуюсь каждой купюре, приходящей ко мне. И с каждым днем я повышаю свой профессионализм. Отдавая деньги за свой комфорт, я также позволяю быть мне чьим-то клиентом. Я позволяю... Энергии изобилия, энергии движения денег двигаться свободно и непринужденно в этом мире. И я каждый день испытываю благодарность за то, что мой труд, мои услуги нужны людям, что я хороший человек. И люди любят и уважают меня, как мастера своего дела. Люди ценят мой труд. Потому что я люблю свою работу. Я люблю все, что я делаю. Я делаю свою работу легко и с удовольствием. И люди с радостью оплачивают мне мой труд. Благодарю всех моих клиентов.